Состязание. Видя, что царевича овладели искусством войны, обратился к Дритараштри с просьбой. «Пусть, твоего дозволения, покажут они все, что умеют». И ответил ему царь, «Тобою, о сын Бхарадваджи, о лучшей из дважды рожденных, исполнено великое дело». Выбери же сам, в каком месте и в какое время будет то состязание, и прикажи его устроить. И тогда пошел премудрый сын Бхарадваджи, взяв с собой ведуру, и выбрали они ровное место, свободное от кустов и деревьев. И воздвигли искусные мастера на том месте дивные покои для царя и его близких, украшенные золотом и драгоценными камнями, Увешенные жемчужными занавесками, рядом же были палатки для богатых горожан и много скамей для простых сельских жителей. В назначенный день пришел сюда царь, предшествуемый Бишмой и Крипой и сопровождаемый советниками. Еще пришли счастливые гандхари и кунти в прекрасных одеждах, и все женщины царского двора. Пришли туда и все четыре касты, брахманы, кшатрии, прочие, все пришли туда, чтобы посмотреть на совершенство царевичей в воинском искусстве. И тогда появился на середине арены сам Дрона, в белых одеждах, перепоясанной священным белым шнуром, в белом венке на седых волосах, вместе со всеми своими учениками. И было это похоже на то, как месяц, восходит на безоблачном небе в сопровождении сверкающих звезд. Лучший и сильнейший совершил дроны жертвоприношения и велел брахматам знатокам мантр произнести благословение. Затем же предводительствуемые Юдхиштхирой стали молодые воины показывать ловкость своего владения оружием. С коней на полном скаку поражали они цели стрелами украшенными их именами. Затем показали они умение свое управлять колесницами, ездить на слонах и снова владеть луком. Далее спешились они и стали сражаться мечами. И все зрители поражались в виде их ловкость и силу, умение действовать мечом и щитом. Потом на арене осталось только двое вооруженные палецы Бима и Дурьотхан. Могучие руки и отважные, они наносили друг другу удары и пальцы их сверкали как молнии, а сами они рычали как два разъяренных слона. Ведуры же и царица Кунти рассказывали им слепому дритараштри и гандхари обо всех подвигах царевичи. В то время как происходила эта схватка, народ разделился как бы на Одни зрители желали победы Дурьотхани, другие в Рикодаре, из-за этого поднялся страшный шум. И сказал тогда, видя это мудрый сын Бхарадваджи, сыну своему Ашватхаме, «О, сын мой, уми этих обоих исполненных великой силой и в совершенстве владеющих военным искусством, и да не будет у толпы более гнева». И тогда оба воина, вздымавшие свои палицы, Словно два океана, волнуемых ветром в день гибели мира, тут же остановились по слову учителя. Тогда снова на арену вышел Дрона и сказал он голосом подобным рокоту грозовой тучи. Теперь же посмотрите на партху сына Индры, лучшего из всех знатоков оружия. Мне он милее собственного моего сына. И вышел тогда на арену Арджуна, одетый в золотые доспехи, похожие на облако, озаренные лучами заходящего солнца, сиянием радуги и блеском молнии. И все зрители замерли в полном смятении. Затем грянула музыка, раздались клики восторга, и Арджуна стал показывать свое умение. Учитель и все зрители... Увидели, как владеет он чудесным оружием, вызывающим огонь и ветер, воду и облака, и снова все это уничтожающим. Партха менял свой облик, становясь то огромным, то маленьким. Он скакал на колеснице, пронзая цели. В отверстие коровьего рога, подвешенного на веревке, он выпустил двадцать одну стрелу. Столь же велико было его искусство во владении мечом и палицей. Затем же, когда состязание уже почти закончилось, на арену вышел карна в прирожденном своем панцире, украшенный серьгами с луком в руке опоясанный мечом, был он величием своим, подобен солнцу, был он красотой своей подобен месяцу облеском блеском пламени. Тогда могучий руки сын солнца обозрел всю арену, поклонился не совсем почтительно Дрони и Крипе, а затем обратился к Арджуне, единоутробному своему брату, сказав голосом глубоким, как гром облака, «О Бартха, тот необычный подвиг, который совершен тобою, я исполню на глазах всех мужей». И тогда, с дозволения Дроны, могучие руки Карна, всегда находивший удовольствие в битве, исполнил все, сделанное прежде Арджуны. И Дуриотхана в великой радости обнял его и предложил ему свою дружбу. «Я принимаю твою дружбу», — сказал Карна, — «и хочу вступить я в единоборство с Партхой, о потомок Пхараты. Тогда Партха, сочтя себя оскорбленным, сказал Карне, стоявшему словно гора в окружении сыновей Дритараштры, Убитый мной, о Карна, ты достигнешь миров, предназначенных для тех, кто приходит непрошенным и вступает в разговор без приглашений. Арена эта общая для всех, а не для тебя только, о Партха, сказал Карна. Какой же смысл в ругательствах, утешениях слабого? Давай лучше поговорим с Трелами, о потомок Пхараты, пока я не снес тебе на глазах твоего учителя голову. Тогда с дозволения Дроны Арджуна, обнявшись с братьями, направился к карне, чтобы с ним сразиться. Точно так же и могучий сын Солнца, обнявшись с и его братьями, стоял готовый к бою. В этот момент небо покрылось тучами, испускавшими гром и молнии, и бег их озаряла радуга. И, увидев Индру, который из любви к своему сыну смотрел на арену, Сурья рассеял тучи, сгустившиеся вокруг Карны. И тогда Арджуна оказался укрытым облаками, а Карна был освещен пламенем солнца. И все зрители вновь разделились надвое. Сыновья Дритараштры остались вместе с Карной. Дроны же Крипа и Бишма были там, где Арджуна. Царица Кунти, видя и понимая происходящее, потеряла сознание. Когда же веду знаток всех законов привел ее в чувство, опять увидела она обоих своих сыновей, облаченных в доспехи и готовых сразиться, но не могла ничего поделать. Крипа же, опытный в правилах поединка, сказал тогда Карни. Это младший сын Притхи и Панду из рода Куру. Ты же, о могучей руки, должен рассказать о своих матери и отце и о роде царей, которые ты продолжаешь. Узнав это, Партха решит, будет он с тобой сражаться или нет. И тогда поникла от стыда голова Карны, словно увядающий лотос под дождем, но тут выступил к нему Дариотханы и сказал, если Арджуна не желает сражаться в битве с не царем, Карна будет посвящен мной на царство в стране Анга. И был Карна со всеми обрядами посвящен на царство, и тут вышел на арену дряхлый, опирающийся на посох от Хиратха, и стал взывать он к своему сыну. Карна же из почтения к отцу отложил свой лук и склонился перед ним. Решил тогда Бимасена, что Карна сын Колесничего, и сказал он, «Ты недостоин смерти в бою от Арджуны». Возьми вместо лука кнут, более подобающий твоему роду. Дурьотхан же тогда встал на защиту Карну, и в собрании поднялся большой шум. Но вот уже зашло солнце, взял тогда Дурьотхана Карну за руку и удалился с арены, сопровождаемой братьями. Пандавы же вместе с Дроной, Крипой и Бишмой также пошли к себе». И с того самого дня у и приобретшего могучего союзника, исчез прежний страх перед Арджуной. Убедившись, что ученики его совершенны в военном искусстве, призвал однажды дрона пандовов и сказал им. А теперь завоюйте царство Друпады царя Панчалу а самого его приведите ко мне. Это будет для меня наилучшей платой за ваше обучение. Пусть сопутствует вам благополучие». Согласившись, отправились те воины вместе с дроной в царство Панчалов. И уничтожали они всех по пути, покорили город и могущественного царя Друпаду. В пылу сражения схватили те быки из рода Бхарата Друпаду и передали его дроне и сказал Друпаде: «Я хочу снова установить с тобой дружбу, о повелитель людей. Ты говорил, что ни царь не может быть другом царя, поэтому, о Друпада, покусился я на твое собственное царство. Теперь будешь ты царем по южную сторону Багирадхи, а я по северную. Считай же меня своим другом, о Панчала, если ты согласен». Среди доблестных и великодушных это неудивительно, о, Брахман, ответил ему тогда царь Друпада. Я желаю принять от тебя вечную дружбу. И обосновался тогда дрона в городе Ахичхартри, а Друпада с печалью в сердце сохранил свою столицу Кампилью. Горько страдал он, что не имеет достойного сына, способного отомстить дроне. И стал тогда он разыскивать лучших брахманов, способных ему помочь. И вот однажды, странствуя, пришел он в святую обитель на берегу Ганги и увидел там двух братьев брахманов, Яджу и Упаяджу, суровых в обете и достигших наивысшей степени подвижничества. И стал тогда Друпада просить их принести жертву, чтобы родился у него сын на погибель Дроны. Только через год согласились брахманы, пообещав, что родится у Друпады сын, отличающийся величайшей доблестью и силой, и приготовили затем жертвенный обряд. И сказал один из них Яджа, царица Пришати, подойди ко мне, о царица, и да зародится у тебя двойня. Но не готова я еще родить сына, сказала царица, прошу подожди же немного для благоприятного исхода. И сказал тогда Яджа, когда жертвенное масло уже приготовлено и освещено, как может оно не осуществить желание? Ты же можешь уходить или оставаться, как пожелаешь. И было тогда священное масло пролито на огонь, и поднялся из этого огня юноша подобный божеству. Был он огненного цвета, в доспехах, с мечом, луком и стрелами. И украшен венцом. И возрадовались панчалы, восклицая благо. И возгласил тогда с неба невидимый голос. Этот царевич родился для сокрушения дроны. Он рассеет страх панчалов, умножит их славу и удалит печаль царя. Следом за царевичем восстала из алтаря девушка с прекрасным телом смуглой кожей, глазами как лепестки лотоса и истине-черными кудрявыми волосами. И снова возгласил невидимый голос с небес – эта лучшая изо всех женщин в надлежащее время совершит божественное дело – она рождена на погибель к кшатриев. Когда же увидела их при шате, подошла она к мудрецу Яджи и сказала – Пусть оба они не знают другой матери, кроме меня. И согласился тогда Яджа, и нарекли они огненно рожденного сына Друпады Дриштадьюны, а царевну назвали просто Кришна, Черная, ибо была она очень смуглой, но после стали ее называть и другим именем Друпади по отцу. Великомудрые же Дрона отвел Дриштадьюну царевича Панчала в свое жилище, и обучил его владеть оружием. Сделал он так, зная о грядущей неизбежной судьбе и ради увековечения собственной своей славы.